Всем привет, друзья! С вами канал Crypto Games. Сегодня я решил показать отличную платформу BitZolat. Это у нас биржа P2P-обменник в одной платформе. Действительно лучшее место для продажи и покупки криптовалюты. Изучил проект. Могу с уверенностью сказать, что 5 баллов. На самом деле просто отличный, хороший функционал, очень удобно пользоваться и... Самое важное, что у нас любая сделка безопасная. считаю, что это самый главный критерий при выборе биржи. Потому что сейчас на рынке очень много скама, но только не здесь. Проект на самом деле начал существовать еще в 2016 году. За это время себя прекрасно показал. Я не нашел ни одного негативного отзыва. Повторюсь, у нас есть тут P2P обменник. Очень удобно обменивать биткоин да, на рубли. Естественно, зайдете, ссылки оставлю, почитайте. Сразу могу сказать, что рекомендую однозначно, потому что прям очень удобно. И кто еще до конца не определился, где хранить свой биткоин, да, где его покупать, продавать, процентов сюда. У нас здесь показаны вот преимущества самой платформы битзолата. Это у нас обмен без посредников, у нас здесь общий кошелек, безопасность обмена. Это очень важно сразу подметить. Здесь у нас торги идут без комиссии. Также есть бетонирование криптовалюты, то есть вы можете перевести ваши средства в стейбл токены, тизер USD или монолит. Вот монолит, читал про него, он у нас привязан к рублю. Если кому интересно, я могу показать в следующем ролике, что это, как это работает. И можем, да, например, купить криптовалюту через telegram бот я покажу прям как это делается полноценно. Думаю, сейчас просто на это не хватит времени, не хочу растягивать ролик надолго, да. Кстати, о проекте писали СМИ, можете перейти, ссылки здесь есть. Это еще один плюс однозначно проекту. И можете вот выбрать здесь один из официальных P2P обменников. Здесь пошаговая инструкция, что делать. Вы можете работать в веб-версии или в Telegram-боте. И также у нас здесь представлен сам Telegram-бот. Что вам нужно, выбирайте биткоин, альткоин или стейблкоины. Выбирайте, переходите в боты, там с инструкцией, с подсказками уже начинаете пользоваться. Давайте, например, перейдем в веб-версии, сам p 2 обменник Здесь очень быстро регистрироваться, подтверждайте свою почту. Кстати, именно верификацию докус да, не обязательно делать. ну я рекомендую снова ее делать всегда, когда вы пользуетесь еще полноценной биржей. И когда вы сюда переходите, у нас есть доска объявлений. Можете купить биткоин. Очень такой да, приятный фильтр слева. Все доступно, интуитивно, понятно. Например, нужно купить биткоин. Выбираем список валюты. И выбираем способ оплаты. Вот, например, я выбрал Сбербанк. И мы сразу видим продавцов. Это просто вот физлица, да, которые продают на скрипту. Можем выбрать, например, вот этого продавца. Можем сразу на посмотреть информацию о сделке. Видим лимит, да, у нас был он указан, курс, сам трейдер, что он, у него есть верификация, документы подтверждены, его рейтинг и видим, сколько он продает биткоинов и сразу указаны условия торговли. Например, нам нужно на 1000 рублей, условно, да, купить биткоинов, сразу у нас конвертируется биткоин, вы видите, сколько вы получите и нажимаете начать сделку. То есть, все, все очень просто, я отменю ее, естественно, но купить биткоин и составить никакого труда, все делается Максимально быстро, также у нас доступен чат, вы можете переписываться с продавцом и считаю, что функционал действительно удобный. Кстати, если говорить про успехи компании, именно финансовые, да, то они прекрасные и цифры, сами говорят за себя, вы можете посмотреть, что у нас сделок за сутки больше тысяч. Я считаю, что это прекрасный показатель и да, за месяц последний дневной оборот составляет около Полтора миллиона долларов, считаю, что это прекрасные цифры. Количество пользователей уже больше двух миллионов и среднее количество сделок в день это 9 тысяч. Считаю, что цифры просто колоссальные и, наверное, ни один конкурент не может сравниться. Может быть, что-то есть еще на рынке, но считаю, что здесь цифры сами говорят за себя. И, ребят, они действительно отнушительные, что не может не радовать. Так, что еще вам показать и рассказать? Сам P2P обменник, вы можете увидеть. простая доска объявлений, системой защиты сделок, естественно, вы выбираете платежную систему и банк, курс условия сделки из возможных объявлений и назначаете условия сами, очень важно, да? И защита сделок выступает блокировка биткоина или другой криптовалюты на кошельке на время сделки. И также для торгов по Litecoin, Dash, USDT, комиссия составляет 0%, что обязательно, я думаю, стоит, стоило мне отметить. Это очень выгодно. Если купить, например, да, также биткоин можно, я говорил, в Telegram-боте, можем зайти, посмотреть, как он работает. Если что-то проверял, вы попадаете в сам бот сюда. И можете посмотреть свой кошелек. У меня его сейчас нету. Если вам нужно внести биткоин, все очень просто. Нажимаете внести, создаете свой адрес. Вот ваш адрес биткоина, все он к вам привязан. Веб-версия он будет тот же. Поэтому все делается буквально в один клик. То есть можете обменять биткоин на рубли, а также купить его у продавцов, которые здесь есть. Зашли, нажали купить биткоин, выбираете платеж, да, то есть как вам удобно купить за что например банковский перевод выбирайте банк Сбер Тиньков например у меня Сбер и выбирайте продавца можем посмотреть сразу его лимит можем посмотреть цену по которой он продает вот например можем выбрать человека да и сразу посмотреть о нем посмотреть его рейтинг посмотреть его отзывы на успешные сделки вы и так далее на самом деле очень круто сделано все быстро все всегда под рукой это можно делать в телефоне Поэтому, думаю, что прекрасная платформа и пользоваться можно без проблем. У нас здесь есть, можем увидеть, что есть блог еще. Я уже говорил про YouTube-канал, который ведут ребята. И YouTube-канале, в принципе, они показывают все. Есть такой еще, кстати, раздел «Исследуй». Можете сюда зайти, смотреть, следить за новостями проекта. Кстати, появясь предложение BitZolata P2P для Android. Оно уже в бета-тесте. Можете его скачать. Уже скачать на свой телефон и попробовать попользоваться. Здесь вот рассказано про него, что, как делать. Поэтому в Play Market скачивайте. Ваш кошелек уже, если у вас есть аккаунт, ваш кошелек уже будет сюда привязан. Поэтому можете попробовать. У кого Android нужно начинать пользоваться. У меня, к сожалению, сейчас ios нет андроида под рукой но если опять же если прям интересно пишите в комментарии я сделаю обязательно обзор следующий да там посмотрим полный функционал бота покажу как у нас работает само приложение на телефоне посмотрим все что будет интересно в общем пишите я обязательно сделаю обзор поэтому ребят думаю на этом можно заканчивать рекомендую сто процентов без злата Подключайтесь, я с вами. Если какие-то остались вопросы, пишите в комментарии, обязательно отвечу, пишите в телеграм, на почту. Ребят, скоро будут новые проекты, до встречи, всем пока!